Сейчас сложно сказать, о каких конкретно торгах вы говорите, нет ссылок и точных данных. Но в любом случае на сайте в сообщении о проведении торгов вы можете посмотреть подробную информацию, куда и к кому можно обратиться с любым вопросом по лоту. Но ни в торгах по банкротству, ни на активах госкорпораций к судебным приставам обращаться не нужно. Обычно для этого есть конкурсный управляющий. Друзья!